Рано или поздно каждый игрок Call of Duty Mobile задает вполне логичный вопрос. Для чего нужны ножи в игре? Может быть, есть какая-то тактика, про которую никто не расскажет? Может быть, они нужны просто для красоты? А может быть, есть что-то еще? Давайте разбираться. Здорово, мужские мужчины! Давайте сразу проясним вот какой момент. Пробитые ледорубы, топоры, катаны и прочие атрибуты я не буду говорить, а сосредоточусь исключительно на ножах. Хоть у нас и есть широкий ассортимент ножей, в рейтинге не так часто можно встретить игроков с ними. Почему они не пользуются широкой популярностью, как потрясающая группа по колдушке, в которой релизятся самые свежие новости и в которой организованы Самые разрывные конкурсы. Кстати, если постучаться к Никичу в личные сообщения, то можно получить все пишки по досу. Тем более уже скоро новый сезон. Ну, короче, ты понял. В общем, не забудь сделать. Let's go! По ссылочке в описании. Я постараюсь изложить тебе свои мысли, брата-брат, по этому вопросу с ножами. Смотри. Как мне кажется, режики не должны занимать отдельный слот для вспомогательного оружия, потому что естественно лучше положить в этот слот какой-нибудь пистолет или стингер. Нож слишком ситуационный девайс. Все мы знакомы с игрой, которая создала вокруг ножей просто какой-то неистовый ажиотаж. Некоторые ножи стоят дороже, чем средняя зарплата в регионах. В контрушке нож идет дефолтным оружием и является неотъемлемой Частью геймплея. Все мы на него переключаемся, чтобы быстрее добраться до позиций. А как известно, каждый человек хочет подчеркивать свою индивидуальность не только в жизни, но и в виртуальном пространстве. Поэтому ничего удивительного нет, что именно к ножичкам в контре большинство игроков неровно дышит. дышат. А про Керыч я вообще молчу. Вы можете наблюдать на своих экранах, как я занимаюсь не очень приколдесными вещами в бою. Не люблю носиться по карте как ошпаренный, а уж тем более на таких скоростях резать вражину, как колбасу. Я больше как-то прикипел к более-менее реальному геймплею, нежели к такому. Я уверен, большинство игроков не переваривают таких типочков, которые как психи по карте летают. С одной стороны, а что еще остается делать этим людям, если им хочется повзаимодействовать с режиками? Лично мне, как вы поняли, мужики, такой стиль не нравятся, хотя ножи очень сильны и в каком-нибудь маленьком помещении вы можете неплохо так накуролесить. Но я попробовал выбрать вот какую тактику ведения боя с ножом. По моему мнению, лучше всего использовать нож, когда в основном оружие у нас какая-нибудь снайпа или винтовка наподобие Килу. Если вы играете со штурмовками, ппшками или дробашами, то в принципе можно его не использовать, потому что он нам там не нужен. Он нужен для перемещения и атаки на ближней дистанции, а на тяжелых снайпушках, когда мы выбираем ножик, у нас неплохо так мувспид подымается, поэтому для перемещения самый топчик. Теперь э, я попытаюсь ответить на вопрос этого киноматериала. Так зачем же нужен нож в колдушке? Я уверен, что активы подхватили такую тенденцию при колдесов с ножечками, с контрушечки и попытались ее реализовать в игре. Но учитывая нашу механику и геймплей, ножи у нас не слишком популярны и ажиотажа такого нет, как в том же standoff втором. И слава богу, что у нас все более-менее в этом плане. На ножичках некоторые игры хорошо баблишки зарубают, засовывая их в кейсы. Чекнул я торговую площадку в стиме и увидел, что самый дешевый керыч стоит почти 18 косарей, а самый дорогой под 100 с копейками. Вы только представьте, если бы в колде была аналогичная торговая площадка. Бесспорно, она бы принесла неплохие деньги разработчикам, но и появились бы нечестные мамкины предприниматели, которые бы обманным путем старались бы выманивать скинцы. Как это и делают в контрушечке. Мобильная колда мне нравится за то, что у нас нет таких нездоровых манипуляций с кражей скинов, просто потому что нет условий для их обмена. Надеюсь, так будет всегда, чтобы жулики не буйствовали. Так, это я немножечко отвлекся, сорянчик. Режики в колде стимулируют людей крутить рулетки и покупать комплекты с сундуками, поэтому, естественно, финансовая составляющая нахождения ножей у нас присутствует. Ну и разнообразие все-таки есть какое-то. Мне вот что интересно, брата-брат, что ты думаешь про ножи в колде? Зачем? и для чего они у нас, обязательно напиши прямо сейчас свое мнение в комментариях пока ты смотришь рандомные сообщения. И топовые старейшая рубрика ответы для братишек. Саня спрашивает, а где рубрика ответы для братишек? Она немного непостоянная, Санек. Я чекаю все комментарии и на некоторые вопросы я уже просто отвечал. Поэтому их можно найти в прошлых кинолентах. Или же, если лень искать в киношках, то отдельно я создал в своем дискорд сервере раздел, где ответил на самые часто задаваемые вопросы. Такие как, как тебя зовут, сколько тебе лет, какое устройство играешь, как поставить такую уже точку в центр экрана, сколько зарабатываешь и так далее. Так что переходите, мужики, и чекайте, если кому-то что-то непонятно и интересно. И да, хочу извиниться перед теми ребятами, с которыми я попался, когда снимал данную киношку. А, потому что я знаю, каково это, когда тебя режут какой-то чувачок, и от этого неистово пригорает. Поэтому, мужики, сорянчик, я думаю, больше я так делать не буду. Вот. Но надеюсь, вот сейчас песняшка вас чуть-чуть приободрит, а вы кулачел шибанете, чтобы вообще все красиво было. Ладно, погнали. 45 и на 45 и на 45 и на Я зашел с ума, я зашел с ума, мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она 45 на абсолютно серьез берегись Пукачел, тебе полный пиздос я себя не пойму ты откуда взялась разрываешь на раз я танцую хардбас я включаю игру и в комплект захожу без тебя меня нет ничего не хочу это медленный яд это сводит с ума Пукачелы и горят на огня на бомбят я сошел с ума я сошел с ума сорок пять на сорок пять на сорок пять на я сошел с ума я сошел с ума мне нужна нам, мне нужна нам, мне нужна на сорок пять. Абсолютно всерьез Берегись, Пукачел, тебе полный пиздос И себя не пойму, ты откуда взялась? Разрываешь на раз, я танцую хардбас Я включаю игру и в комплект захожу В себя меня нет, ничего не хочу Это медленный яд, это сводит с ума Пукачелы горят, на огня набомбят Я зашел с ума, я зашел с ума Сорок катина, сорок катина, сорок катина Я зашел с ума, я зашел с ума мне нужна нам, мне нужна нам, мне нужна нам сорок пять Я сошел с ума, я сошел с ума, 45 на 45 на 45 на Я сошел с ума, я сошел с ума, мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она 45 на